Так, сегодняшний вебинар посвящен как раз таки мифам и фактам по поводу того, что же это за приложение SCF Token, кто такие CodingFly, кто такие ZB Mega. И давайте начнем с самого-самого начала. Во-первых, когда вы, когда вы скачиваете приложение, то вы соглашаетесь с условиями, да, с соглашением, когда вы скачиваете приложение SCF токен, то вы соглашаетесь с приложением. То есть с соглашением. И в этом соглашении вы видите вот здесь вот название компании, которая разработала это приложение. Coding Fly Foundation. Я думаю, что это понятно. Это первый момент, который важно понять, что приложение SCF Token это не фейк, это не... Что-то такое. Это конкретное приложение, которое разработала компания Coding Fly Foundation. Теперь идем в нашу презентационную часть и открываем второй слайд, на котором вы видите, на котором вы видите а, документ. Да? То есть название компании, а, компании Name, Coding Fly Foundation и ее номер. Там, публичная компания, limited, тра та та, тра -та, -та. А, кто то может сказать, эту бумажку можно подделать и так далее, и так далее. Конечно, можно подделать, поэтому мы идем в интернет и идем а, на такой сайт под названием «Сингапур бизнес». Вот, и здесь в поле «Сингапур бизнеса» мы... Вводим название CodingFly все вместе и получаем вот такую справку. CodingFly Foundation зарегистрирован 9 июня 2018 года вот по этому адресу, да, Сингапур. То есть город Сингапур. Я надеюсь, что вот этот ресурс достаточно авторитетный, в котором все сходится. Это у нас первый пункт, что приложение SCF Token Wallet создала компания CodingFly Foundation. И вот сайт главное, сайт, сайт приложения, сайт команды. И вот обратите внимание на первых трех, то есть генеральный директор, именно приложение проекта SCF Token, операционный директор Рой Джан и технический директор Джеки Шелтон. Ну, Джеки Шелтон сейчас перевели вот так. Теперь мы идем дальше. Уже этого первого пункта достаточно для того, чтобы понимать, что само приложение не фейк, а нормальное приложение. Те, кто юзает, он уже понимает. Теперь мы просто э, пойдем в интернет. Э, подобных ссылок мы нашли более двух десятков. Но вот одна из ссылок, чтобы не затягивать этот вебинар, э, понятно, что это все показать оригинал, например. То есть оригинал на иероглифах мы благодаря Google переводим и видим, что кодинг Fly и Бума, а Бума это очень крупнейший ну, азиатский Разработчики блокчейна вот, достигли там, соглашения вместе содействовать в новой экосистеме распределенных коммерческих приложений. Это одна из статей, подобных статей в интернете Азии большое количество. Мы нашли больше 20 различных статей с разных ресурсов. Теперь, какое имеет отношение ZB Mega к Coding Fly? Идем на официальный сайт ZBmega. Я сделаю обновление. И идем в самый-самый-самый-самый в самый, в, самый, в самый низ этого сайта. И здесь под логотипом ZBmega есть три официальных источника. Один, второй и третий. Мы берем средний источник, это Weibo. Если вы поднесете к экрану, то есть сделаете все то же самое, поднесете к экрану э, фотоаппарат на смартфоне, то он считает этот QR-код и перенаправит вас вот на этот сайт. Это страница Weibo, официальная страница. Смотрите, вот здесь вот написано э, ZB Mega официальный Weibo. Weibo это аналог э, такого э, Твиттера, Фейсбука, только азиатского. И мы отматываем э, эту ленту на 22, о, 22 февраля, в котором на официальном источнике, еще раз говорю, ZB э, Сингапур, ZB Mega и Coding Fly достигли глубокого сотрудничества и стратегически инвестировали в SCF токен. То есть мы сейчас берем только официальные каналы, интернет-порталы, э, компании. Вроде все в порядке, отлично. Теперь на официальном сайте, на официальном сайте CodingFly, вот здесь ссылочка есть, она есть уже в чате, есть ссылка на вайпейтер. Uh, paper. paper это белая бумага, да, или презентация такая смесь презентации и технического описания uh, команды. И здесь на первом месте в команде, вот я чуть-чуть увеличил есть такая женщина, да, она гендиректор и софаундер. Обратите внимание на просто фотографию. И сейчас посмотрим. То есть вот это вот еще с прошлого года. White Paper, с 2018 года. И теперь мы пойдем в наш Telegram, где мы посмотрим как э, эта женщина. Ну вот давайте посмотрим фотографию. Здесь фотография старца, но, ну, допустим, не совсем, да? Sorry. Ну вот давайте мы вот посмотрим... Это видео. Вот она, в красном костюме это как раз таки гендиректор, который представляет CTO компании «Водим Это видео мы получили благодаря а, тому, что наш а, так, вышестоящий партнер имеет прямую связь с а, корейским лидером. Ну вот они в офисе. Теперь а, давайте посмотрим. Еще одно подтверждение этой... А, смотрите, еще один момент, пока не забыл. Есть блог, абсолютно, то есть не имеющий отношения, просто он пишет про вот Super Coding Fly и этот токен. Соответственно, на этом блоге, почему я его использую? Потому что я не успел сделать скриншот, но в первую неделю старта на самой Заба Мега был скриншот и была реклама эссе в токен валит Заба Мега стратегии соответственно вот этот скриншот я могу показать через вот этот вот блок теперь идем на один сайт на котором сейчас секунду на котором Я хотел показать соединение бума. Так, это бума. вот это другое. Это другое. Хорошо. Ладно. Возвращаемся. А, теперь давайте... То есть мы поговорили про связь. То есть еще раз, да? Официальный сайт ZB Mega. То есть здесь уже нет никаких вопросов, что ZB.com и ZB Mega это дружественные компании. Соответственно, еще раз говорю, вот он, официальный сайт ZB.com в самом-самом-самом низу под официальным логотипом ZB.com есть официальный канал Вейба. Мы переходим в официальный канал Weibo и от 22 числа февраля месяца этого года конкретная надпись официально, официальном ресурсе о том, что мега и CodingFly достигли Глубокого сотрудничества и стратегической силы. Почему это на русском? Потому что я перевел это на, э, с помощью гугла. Если мы посмотрим оригинал, ну вот мы увидим только латиницей ZB Mega и входим в Все остальное на китайском, наверное, да, языке. Перевести. Теперь. Э, теперь, теперь, теперь. Идем, идем, идем дальше. Ага. Так, так, так. хорошо теперь смотрите есть такой ресурс под названием uh, CBC8.com uh, это China Institute of Blockchain Industry чтобы вы понимали уровень вот этого ресурса я например uh, опять-таки еще раз покажу оригинал Вот. Институт у блокчейн индустрии и вернусь <связать> на версию с переводом и нажму на экспертную команду экспертная команда и еще раз попрошу перевести ну вот переводит совет больницы но <связать> как уж есть то есть Исполнительный декан Китайского научно исследовательского института блокчейн. Это все, кто входит в команду. Генеральный секретарь Китайского научно исследовательского института блокчейн. Предпринимательский мозг. Я думаю, что многие узнали фотографию и фамилию имя Виталика Бутерина. Председатель огненной монеты Лилин. Биткоин-платформа Оккоин. Думаю, кто-то знает. И очень-очень-очень много а, влиятельных людей из топ-50, и топ-100 блокчейн-индустрии в мире. То есть это вот тот самый, а, та, та самая экспертная команда China Институт of Blockchain. Возвращаемся на ту новость, которая была 15 марта. Там Бохо, генеральный директор ZB Mega Exchange, подтвердил участие в саммите. А, для чего эта новость? А, для того, чтобы вы увидели, что... Атанбоху, являясь генеральным директором ЗБ Мега, гендиректор ЗБ он является и основателем такой компании, как BitCG. Для чего нам вот это вот BitCG? Для того, чтобы посмотреть, а где же зарегистрировано BitCG, то есть основатель которой генеральный директор ЗБ Мега. И мы идем на тот же самый ресурс, singapurbusiness.com здесь вот вы видите, задаем в поиске BTCG и получаем регистрационный номер, название, дату организации компании и адрес. Я думаю, вы сейчас, сейчас это еще не очевидно, но запомните, просто сделайте скриншот сейчас вот этого экрана у себя на телефоне или на компьютере. И я сейчас нажму на ссылку, где же находится адрес CodingFly. Видите, вот мой курсор, он показывает, что я сейчас нажму на CodingFly Foundation и номер. Нажимаю на него, адрес идентичный, один и тот же адрес. Это очень сильно объясняет вот эту фотографию, которую получили мы совсем-совсем недавно, благодаря Владу, где на этой фотографии... Секунду, я ее найду в нашем чате Telegram. Вот она фотография, да? То есть обратите внимание... Один и тот же адрес. Вот эта дверь входа в ZBMega, А вот это Coding Fly. Я думаю, что вы видите это очень-очень-очень хорошо. То есть ZBMega Mega Coding Fly. Ну и чтобы вы понимали, то есть это такая общая картинка, что ZBMega вместе с Coding Fly то есть связь уже прослеживается четкая и конкретная, где ZBMega-инвестор, CodingFly разработчики, CodingFly Foundation и проект SCF Token, за ними стоят CodingFly и Zebega. За ZB Mega стоит ZB Global, огромная-огромная корпорация. Так, ну что, мы возвращаемся в, на интернет. Что нам еще? А, ну вот, давайте еще. Официальный сайт BCG. Да, и точно так же, то есть, если, мы пока, если мы посмотрим оригинал, все это будет только-только-только в иероглифах. Оригинальный сайт только в иероглифах. Но! Обратите внимание сейчас на э, команду, да, вот, команду основателей. И вот этот вот Тони Янг, вот этот Тони Янг, он сегодня э, гендиректор, это один из основателей BCG, и вот я вам говорил, э, сейчас э, основатель BCG и гендиректор, генеральный директор ZB Mega. А Рой Джан, э, здесь он SMO, и вот на сайте SCF токена, проект SCF токен, он здесь операционный директор. Я думаю, что уже понятно, что связь достаточно прозрачная и четкая и конкретная. Четкая и конкретная. Ну, соответственно, мы можем перевести также. Перевод не, не является идеальным, но основное что и требовалось доказать так и что еще что еще а ну вот эти вот фотографии помните смотрите я показывал вот эту еще раз да вот гендиректор coding fly вот это white paper coding fly это официальная бумага официальная презентация вот эта женщина ванг чего-то, чего-то, со-фаундер, она гендиректор, и вот здесь э, фотография, да, фотография, вот она на фотографии встречает э, корейских лидеров, партнеров, я уже молчу про баннер, про вот этот кодинг Fly токен и ZB Mega. но кто-то может сказать, что это можно нарисовать, но мы только что посмотрели, что это все, и вот здесь вот она находится. Да, то есть вот вы видите ее здесь. И мы только что посмотрели видео, где она, показыв... она встречает, во-первых, лидеров в китайском офисе. И давайте еще раз посмотрим фотографии уже в офисе в Сингапуре. Секундочку, сейчас мы дойдем. Просто удобнее открыть в телеграм-канале это все дело, нежели ходить туда сюда так так так так мы до них дойдем или нет вот ну а вот это вот офис э, и фотографии уже из офиса именно сингапура вот слева слева э, вот здесь вот слева вы видите что это та самая гендиректор справа это топ-1 лидер из кореи вот, пожалуйста, он вышел, сделал фотографию в садике, и вы видите на заднем плане известный сингапурский, как это сказать, колорит, да, то есть как эфелевая башня, только в Париже. А это вот это здание, вот этот отель с лодкой в Сингапуре. Это уже команда. Когда ли так далее. Вот такая связь. Теперь, смотрите. Очень много будет вопросов, еще, да, вопросов всегда будет много, но очень много будет вопросов насчет того, что, а где же делают, где же, где же, где же зарабатывают такие проценты трейдеры, да, поставьте плюсики, пожалуйста, если такие вопросы действительно будут, если вы согласны, что такие вопросы будут. Абсолютно. есть давайте, давайте сделаем резюме первой части да? то есть резюме первой части то есть, всем ли понятно поставьте цифру 5 вот цифра 5 это отлично значит вы увидели связь с CodingFly, fly zb мега fly foundation цифра 5 железобетон отлично великолепно теперь у нас следующая часть которой необходимо ответить на вопросы а действительно ли генерирует доход SFC токен, кто это генерирует, настоящие ли трейдеры, где это все можно проверить. На самом деле проверить действительно непросто. Вот, всегда в, в криптоиндустрии за три года вы уже понимаете, кто-то говорит правду, кто-то говорит неправду. Но мы э, и, и, и вот эту вещь решили тоже проверить. Вот, соответственно... Вот прямо сейчас мы пройдем по фактам, да? опять-таки, мы проверим только с точки зрения изданий, и нам поможет как раз-таки та самая презентация, помните, на презентации, помните на презентации, кстати, это вот скриншот, опять-таки, с официального сайта, да? помните, на презентации у нас было, это тоже все фотографии, это все правда, у нас, например, в презентации есть вот такой вот слайд, на котором говорится о том, что управляющие активами выиграли два разных конкурса. То есть один конкурс организовывал, организовывала биржа Хобби, вот, а другой организовывал глобальный трейдинг Competition. такая организация как BCX. И что там, что там, есть ссылка на эти э, издания, да, то есть где это, где это освещалось. И запомните вот эти цифры, 90,61%, мы идем сейчас э, тоже на специальный ресурс, в котором вот она, первая ссылка, вот она, вторая ссылка. Нажав на первую ссылку, вы попадете э, в так называемый так, э, рейтинг, да, рейтинг глобального количества торговли. И здесь, видите, на четвертой позиции, на четвертой позиции э, стоит 4 иероглифа, то есть цифра 4, э, запомните вот эти иероглифы. И третий столбик, четвертый столбик – это прибыль, да, то есть 90,61%. То есть это, э, ну, тоже рейтинг, конечно, можно сказать, что это все подделано, но на официальном сайте BCX Global вряд ли будут это все подделывать. Вот, вот он рейтинг. Да? То есть это ранжирование. Да? Теперь посмотрим, кто победитель. Кто победитель. Вот. Рейтинг популярности. То есть на первом месте, еще раз обведу вот этот вот а, значок. Это не переводится, но вот здесь вот. Запомните, то есть ну вот, по последнему иероглифу, э прям я запоминал по последнему иероглифу. Вот он. То есть иероглифы одинаковые, они совпадают. Теперь, что же это за иероглифы такие? Давайте посмотрим, что это за команда с этими иероглифами. Вот, мы берем вот этот вот много... <с underscore> количественный. ну вот мы берем вот этот вот иероглиф и читаем что э, читаем, что вот этот вот персонаж Ляна Юбо, э, он как раз-таки является э, управляющим, да, то есть главным управляющим этой команды. Э, кроме того, что он выступает везде, симпозиус, учебные конференции, ля, -ля, -ля, -ля -та, и так далее, так далее, то мы идем и смотрим на каких, где он. Вот его фотография на конференции. И смотрите, 11 марта, когда делегация корейских партнеров, инвесторов, лидеров посещала штаб-квартиру CodingFly в Пекине, где находятся разработчики, да, то есть в Пекине находятся все разработчики, а в Сингапуре находится управление, то обратите внимание, со всеми вместе с ними этот Лян Юбо, вот он еще, вот фотография раз, вот фотография два, вот фотография 3 вместе с гендиректором CodingFly. Да. Ну и а, вот эта общая фотография здесь. То есть вот этого мин, Минкон количественный, а, то есть название этой команды да, в переводе с иероглифа. Так что все это абсолютно правда, не только фейк, а действительно реально есть персонажи, есть реальные выигранные конкурсы. И это, конечно, большое подспорье для того, чтобы понимать, что нашими то есть активами инвесторов приложения SCF токен управляют ребята реальные и достигающие высоких профитов. Да? Соответственно, если они сделали за месяц 90%, то 16-18, даже 30% они ну, способны делать. Вот ссылка на статью, опять-таки посмотрим это оригинал, переведем с китайского. Здесь интервью, взятое у этого ля, в вот, 5 марта этого года. Все эти ссылки мы еще раз отправим в Telegram чат последовательно, чтобы можно было самому пройти, прочитать, убедиться в этом, для того, чтобы быть уверенным. Да, уверенным в том, что само приложение – это не фейк, но потому что вы можете в, в соглашении это прочитать, пройтись и узнать через интернет, все, что мы сейчас вам показали. Пу -пу -пу -пу -пу -пу. Ну вот и все. Вот весь э, доказательная база, которая необходима для партнеров, для э, людей, которые стартуют, работают, двигаются и хотят быть уверенными, что э, само приложение это не фейк, да, что есть связь из ABMega и э, CodingFly, и где действительно ли есть профессиональные трейдеры, и есть ли это торговля, и так далее, и так далее, так далее. Так далее. Вот. Если вы на вторую часть этого вебинара тоже получили ответы, поставьте цифру 7, либо столько семерок, сколько вам необходимо. Ну, для подтверждения, что ответы на второй вопрос вы тоже получили. Отлично, он там 7 семерок пошло. Ну, великолепно, мне тоже нравится 7 семерок. Вот, сейчас, я надеюсь, к нашему вебинару подключился наш партнер. Партнер из Болгарии, человек, который в Европе, по-моему, первый, кто достиг квалификации S1, следующий, уже идет на квалификацию с 2 Вот, я передаю микрофон Владу. Сейчас, Влад, я включу микрофон секундочку да, Влад, ты можешь включить свой микрофон должно быть все слышно okay. всем привет как меня видно? слышно? нормально? тебя слышно прекрасно а, я пропустил сначала смотреть презентацию но то, что я видео слышал к середине я успел попасть и послушать, просто великолепная презентация, мне очень понравилось, большой профессионализм и таких фактов, так, такого расследования, как ты, настоящий директив, Сережа, я, я даже я не смог сделать. Но то, что я с самого начала увидел и поверил, я понял, для меня были достаточно доказательства, которые у нас были с первого визита Кореи в кодинг File Office я увидел, что все настоящее и серьезное. Вот те факты и доказательства, которые ты показал, и эту презентацию, которую ты сделал, Сережа, просто ты... ты как сказать? Ты усилил еще больше мою веру, и ты, и ты просто... Ну, убил, убил, всех, убил всех негативных, убил всех негативов, так сказать. Ты, ты, ты их сломал уже. Они не могут уже за ничто взяться. То, то что я вижу в этой компании, я вижу большой профессионализм. Я, то, что меня очень зацепило и понравилось, что... У нас отличная коммуникация с первого дня. Значит, Мы стартовали 20-го, официальный глобальный а, старт был а, 20-го марта. А, но нам про этот проект сказали... А, не первый, а, пер, а, первый старт а, а, ожидался в 14-го 14 или 15-го. Но нам сказали, что им нужно еще время, задержали еще все 5 дней. Так что мы были перед стартом. Да. Я и моя команда, мои, мои лидеры, мы знали о этом проекте еще перед стартом. За то, что, что я очень благодарен. Быть в самом начале в таком, в таком проекте, масштабном проекте, это, это, очень большой, это, это очень большой выигрыш. Вы все понимаете, что тайминг время когда подключение к каждому проекту и подходить да сначала правильное правильное время и так и правильное место очень очень очень важное что мне монитор тут выключивается есть какие-то вопросы или я, я продолжу поделиться своим опытом за чуть больше 20 дней где-то 24-25 дней уже, как в этом проекте, мы работаем, развиваем, достигли невероятных результатов, достижений. Ваша команда, Сережа, русская команда, самая сильная и самая быстрорастящая, так что большое, большое уважение к вам, большой мой поклон. Мне очень нравится работать с людьми, профессионалами, как ты, Сережа, И, и, и, и также... Скажи мне, кто, кто ты, кто твой друг, я скажу, кто ты. У тебя также очень хорошие, сильные лидеры в окружении, тоже профессионалы большие. Я часто тоже общаюсь, когда тебя нету, и стараюсь им, им помочь, если нужна какая-то информация или, или созвониться. Uh, презентация просто невероятна, меня просто, просто, просто ну, разби, разбила все, все сомнения. Мне очень понравились все эти факты, доказательства, которые вы подробно uh, искали, нашли. Uh, mm -hmm. Мне бы хотелось, мне бы хотелось так, так вести презентацию, как ты, у тебя, у тебя дар слова, у тебя, у тебя дар по Сереже. Проводить презентации, реально большой поклон тебе, и я, я вижу, как ты, как ты как ты стараешься, и ты даешь все, все свое сердце в этот проект, в свою душу, ты не просто, а давай посмотрим, что будет, ты с самого начала поверил в этот проект, и мы вместе, мы, мы вместе с силой, мы вместе идем и развиваемся, и я очень оценю, я оцениваю всех людей, которые тоже <смех>, поверили с самого начала в нас и никогда и, и, ни капли, и ни капли не сомневались. Нормально иметь сомнения, нормально, когда проект в самом начале есть какие-то вопросы, а, есть вопросы, которые не ответены, или много, а, много ответов. Больше ответов нужно, это нормально. Но сейчас а, после а, визита, визита опять топ-лидеров. Они опять пригласили, у них было заранее спорезумение с топ-лидером топ корейцев, потому что топ-лидер из Кореи, он также ответственен за маркетинг. Весь маркетинг материал, который мы видим, они идут сначала из, из Кореи. Вот этот, который вы видели, фотографии там, среди зелени, такой немножко у него... Такой, э, с, такой э, очень серьезный вид такой. и кто-то скажет печальный, Сережа сказал печальный, я сказал просто человек очень серьезный. Mm -hmm. uh, он uh, он топ-лидер в мире вообще, да? Он топ-лидер в Корее, и с него вообще вся, вся эта движуха началась. Он, при, он попросил, чтобы его команда были первые, которые поехали в Китай, в Пекин, и встретились с этой командой Coding Fire, разработчики, которые разрабатывают это прекрасное очень очень мне нравится приложение scef token и также общаясь с моим постоянным с тоже корейцем над ним, над ним стоит еще один кореец, и над этим корейцем стоит sun его зовут sun, как на английском как солнце не знаю sun, sun. Он топ-лидер вообще в мире топ 1 лидера в Корее. Он отвечает uh, тоже за маркетинг, uh, маркетинг, маркетинг uh, он маркетинг-менеджер, так сказать. Окей? Okay? Компания. И поэтому у него прямая связь uh, с, с компанией. И, и, и я понимаю, что компания в самом начале, она не может, она, она не может, у нее есть другие приоритеты, она не может допустить ну, ну, все хотят с компанией общаться, но пока что а, это это немножко ограничено. А, а, ожидается, что в мае а, в мае уже будут открыты двери а, для лидеров, которые квалифицированные, смогут при приезжать а, с, а, каждый каждый месяц в конце месяца с мая могут приезжать и увидеть все, а, все все живое самим глазом там Zip Mega Office, встретиться с Coding Fly командой и вообще со всей командой, которая стоит за SF токеном. Влад, Влад спасибо огромное. Я, извини, что я тебя прервал, но я просто вспомнил, что есть еще один еще одно доказательство. Это для самых самых самых разбирающихся в блокчейне эфира, хотя бы как минимум, да, или просто да. Раз, умеющих, скажем так, посмотреть некие адреса. Так вот, смотрите, то есть вот эту вот эти данные а, предоставил уже один из наших партнеров, который а, увидел, да, то есть, во-первых, все токены, которые, вот, SCF-токен, это реальный токен на а, блокчейне эфира, стандарта ERC-20, во-первых, то есть уже как минимум а, не фейк, да, не просто цифры на приложение. А, второй момент, здесь вы видите, что адрес... Вот э, Эмиссия токена 500 миллионов да, вот э, Видите, в красном обведено 500 миллионов да. а, Как узнать этот адрес? Это можно, пожалуйста, там, в телеграм чате увидеть э, ссылку на токен в, эзер, ну, через EtherScan в блокчейне эфира И смотрите, вот это адрес И вот этот адрес совпадает с адресом создателей э, токенов CodingFly да, где эмиссия там, 10 миллиардов, здесь 500 миллионов, здесь 10 миллиардов. Это тоже маленький нюанс, но больше для тех, кто разбирается, где вы видите, что адрес, то есть адрес создателей один и тот же. Да, то есть это CodingFly, это SCF. Спасибо. Это вот маленькое дополнение к нашему сегодняшнему а-ля расследованию. Вот. Спасибо, Влад.